Доброе утро, друзья! Меня зовут Владимир Шаров. С вами 45 минут корейского языка. Плейлист называется на моем канале YouTube 45 минут корейского. У нас с вами три блока. Первый блок повторения. 15 минут. Второй блок. Новый материал. Ну, тоже по сути для меня повторение. И а, третий блок это полезные ссылки и а, разные видеоматериал, который мы найдем, послушаем на корейском, но ну, мне кажется, так будет лучше. Ну, кому интересно, будет смотреть. Вот, это у нас, ой, извините. Так, мы вчера повторяли, что мы повторили гласные, да? Повторим еще раз. а, о, я, ё, у, ю, о, ё, э. И <кри> К, Т, П, С, Т, Ри, М, Н, К, Т, П, К, Т, П, С, Т. Вот в прошлых уроках вы можете посмотреть, а также вы можете посмотреть... А, ну это ладно, в конце. А, теперь нам осталось дифтонги повторить. Дифтонги мы будем а, тоже и печатать. Кто еще не печатает, вот здесь у нас есть, где раскладка, да, сейчас устанавливается правой кнопкой. Параметры. И здесь, вы видите, можно установить, да, и добавить клавиатуру. Вот корейский, корея, клавиатура, и добавляем. Таким образом, да, выбираем, нажимаем «Добавить», нажимаем «Ок» и у нас появляется в раскладке, у нас появляется корейский. А потом мы просто делаем, переключаем, как всегда, да, видите, у нас. И чтобы печатать, мы вот эту буковку «А» нажимаем и у нас получается, видите, корейский слог, да, корейский шрифт пошел. Вот, на раскладку я уже тоже вчера говорил, надо, надо просто... Кому э, лучше запомнить, я думаю, кому как, это выписать ее на листочек. Вот у меня она на листочке перед собой на, на простом формате А4 начерчена, чтобы помнить, где какие буквы. Потому что можно, в принципе, если часто печатать, да, можно э, как бы как мы на русском печатаем, знать уже, где какие буквы, практически несмотря на клавиатуру. И в конце, наверное, мы поищем. Может быть, как печатать по-корейски быстро. Ну, находится обычно всегда немножко, немножко не то. Вот, повторили мы, значит, с вами 29. Э, 29 получается у нас 10 гласных, 19 согласных и 11 дифтонгов. И вот тут мы начали правила чтения немножко повторять. Так, теперь э, мы, мы печатаем... И повторяем дифтонги. Давайте сегодня четыре простых дифтонга повторим. Четыре простых дифтонга. Это у нас ВА, во, ВО, ВИ, И. Почему они простые? Потому что они просто состоят м, из двух Гласных звуков, которые мы уже знаем, и они произносятся быстро, быстро, слитно. Сейчас мы их напишем, напечатаем, вернее. Так, а где же они у нас? Они у нас, наверное, в той раскладке, где надо нам нажимать Shift, Да. Или нет, или просто мы печатаем два... два. Вот я вижу ⁇ и ⁇.⁇ и ⁇ да? Ну давайте с него и начнем. Это у нас первый ряд. Получается... А, где цифра 8? Давайте начнем ⁇ и ⁇.⁇ и ⁇.⁇ и ⁇ Ой. Ну, как мы видим, здесь он состоит у нас э, из э, гласных звук, да, из, э, из двух гласных звуков. Состоит у нас «Ы» и «И». Да, просто такое написание вместе и вместе произношение Но сейчас я не буду его писать на русском, чтобы нам тут времени терять. Запомните и. и, и, и. Немножко слышится и краткое, но в, э, при быстром произношении так так и получается. Например, сло, э, в слове ⁇ «ытя». стул. Значит, мое любимое слово ⁇ «ытя». Еще есть слово Уй ⁇ уйса ⁇,⁇ уйса ⁇ врач, по-моему, так. Мы э, можем их э, написать, в принципе, попробовать тоже. Э, гласные, то дифтонги-то тоже э, гласные, да, у нас, и они пишутся они без нашей вот этой буковки. Так. Юльса, врач. Витя стул. Витя стул. Да? Теперь у нас дифтонг второй. Это... Что-то я их тут не очень вижу на раскладке, как они печатаются. Наверное, все таки два раза надо нажимать. А вот что? Ну, давайте попробуем. Допустим, допустим, дифтонг «Ва». «Ва». Напечатать попробуем. А, вот видите, да, он печатается уже двумя клавишами. И тут мы тоже видим, что... «Ва». «Ва». Произносим быстро, слитно два гласных звука. Это у нас О. Ну, немножко О. Да, мы уже этот звук э, с вами несколько раз проходили. Губы у нас как произносим, как будто собираемся произнести У, но произносим О. И звук этот светлый, энергия направлена к небу, э, вверх к небу, ну, можно так сказать. У, у, у, ва, ва, ва. Так, и, и слова у нас да, напишем, что состоит из этого звука и а. Ну, мне вспоминается слово, я не знаю, может быть, есть такое слово, но вот слог мне вспоминается, это слог вот такой. Хуа. Хуа. хва. Ну, наиболее так, что я помню из этой, из этой серии, да? Вот мне вспоминается. Может быть, да, такие слоги бывают двухбуквенные... То есть, гласной, гласный да, или согласно дифтонг, они уже могут означать целое слово. И наверняка оно что-то что и означает. Кстати, мы потом посмотрим. Дойдем когда до третьей части урока. В смысле, не урока, а выпуска. Да, потому что я учу сам. <coughs> как вы видите, повторяю. И печатать то же самое учусь с самого начала. По-новому. Так, теперь у нас третий дифтонг. Это we. Это у нас... У-И. Вот, да, он тоже печатается так. Про наши мы смотрим, она написана у нас на листочке. И а, нажимаем мы у нас гласное У-И. Да? Вместе. В корейском еще что хорошо, когда печатаешь, ну, вот если вы заметили, да, например, мы напечатали, и у нас, видите, мигает. Это что значит? что здесь может собраться слог. То есть, вот, ну, не все время мигает. То есть, мы должны потом уже придумать, что нам надо. Например, са или что-нибудь другое. А может быть, вот, написать сам, например. Сам. Так, например, поэтому так это удобно. Вы сразу видите, когда у вас будет слог, а когда у вас, если гласные будут вот так вот, Гласный, согласный разбегаться. Например, вот, вот так будет разбегаться, это неправильно значит. Так вот, так мы даже слого не напечатаем. Мы, допустим, захотим там э, хан напечатать. И потом напечатаем что-нибудь там. Хан или. Видите, как бы у нас не получится. Вот. А здесь дублируется. Да, у нас. Ага, и у нас цифра 1 есть, и дублируется буковка М, это английская, поэтому надо нажимать, которая слева. А потом мы нажимаем что-нибудь, например, мы, да, хам, например, вот так. Вот, УИ у нас, значит, состоит из У плюс И. Так. Так, и самое печальное, что я не вижу, э, что я не вижу здесь у меня таймера времени, он куда-то пропал. Ну, примерно я помню, что мы начали в 13.10, сейчас 13.22. Ну, четвертый дифтонг повторим. И на этом у нас повторение закончится, пока на сегодня. Что мы прошли, значит, и «ва», «ви», «и», «во» еще надо о о о ну он тоже как мы видим состоит из двух гласных звуков быстро произносится о у вернее и т тоже о о о. о, О. Вот, таким образом, 4 дифтонга мы повторили. теперь перейдем ко второй части марлизонского балета. Это у нас правила чтения. Все, что касается правил чтения. Тема, тема для меня такая сложная, потому что надо потренироваться, чтобы все это запомнить. Но вот, что, чтобы уже навсегда, более-менее, ну навсегда, да, запомнить вот, вот эти вот три, тут их, у меня, в принципе, написано, что их тут правил, но это по старой тетрадке. Что их тут правил? Вот именно а, в, в подчиме. Это вот внизу, которая слог, буква может быть одна или две, называется подчим. Здесь их всего... По-моему, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, их 11. Но это именно что касается вот этих букв, двух букв внизу. И э, 3 они с буквами к иным. Да, и мы видим, что какая, можем закономерность такую выяснить, да, что какая первая у нас стоит, вот, вот из этих букв первая, да, та она и, и читается. Как мы уже видим, да, вот это читается. Мок, доля. Мок. Читается вот это. Когда. Потом... Потом анта садится. Тоже читается ны, первое. И а, манта, много. Это вот... Потому что стоит здесь согласный. Произносится... И у нас превращается ты взрывной звук вот видите да закономерность первая первая вот из этих всего прекрасных вот этих подчимов первая первая у нас этот слог идет так чтобы нам по времени значит где-то в 23 вторая часть у нас пошла так и теперь теперь мы идем повторять следующие а следующие это у нас буква «рыль». С буквой «Рыль». Вот мы можем у нас здесь их... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Вот они, как их печатать. Некоторые из них, некоторые из них печатаются... Зажимаем «Shift» и печатаем. Вот такой у нас здесь с «Рыль». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот все они, собственно, так и печатаются. Давайте попробуем. Пойдем мы сначала. Тоже, чтобы запомнить, напишем сначала те сочетания, в которых, собственно, читается, в которых, собственно, рыль и читается. Это ры сы рыты и ры х да у нас вот так пойдет рысы где она тут вот она рысы. А, так рыты и а, ры но есть еще э, рыпы э, там читается в зависимости иногда иногда рыль иногда читается пы иногда ры иногда пы так, ну давайте напечатаем. Это у нас будет второй ряд. Так. Всех их напечатаем. Так, вот RK. Это у нас будет 2. Да, напечатаем. Может быть здесь. здесь ой shift забыл зажать так вот это у нас а, сразу давайте их три а чтобы потом rk rm а, RR... а вот видите я, я неправильно я печатаю как в тетрадке я хотел по-своему по свой способ выдумать. Опечатаю, как в тетрадке у меня написано. Так, R. Р, где у нас, где у нас, где у нас? Это у нас. F. Так, ладно. Печатаем, что? Напечатаем уже все подряд, чтобы тоже время не терять, а потом другие остальные просто сотрем. Или, или да, сотрем, чтобы потом заново. Так, это уже не то. Это тоже не то. Это тоже все не то. Так, из, из этих что же у нас. А где же у нас вот этот поджим? Так. Так, этот Т. Вот он, наконец-таки. <coughs> так, и мы теперь оставим только те, в которых, собственно, рыль у нас и читается. А, собственно, рыль у нас читается здесь. Рыль в подчиме. И еще одно мы пропустили. Пятая. пять. Здесь тоже в подчиме. А рыль. Читается. Рыль. Еще рыль у нас читается здесь. Вот видите, а я их даже и не напечатал. Где они тут у нас? Четвертое, значит, это у нас R. И здесь тоже у нас рыль. Чтобы, чтобы мы запомнили, да, первое, вот эти сочетания. Эти мы сотрем пока что, подождите. Так, три, да, у нас три, эти мы сотрм. Хотя, может, правильно, как в тетрадке, но раз как в тетрадке я не запомнил, буду по своему по-другому запоминать. Так, и слова для примера. Слова для примера у нас написаны. Например, ТОЛЬ, ТОЛЬ, ГОД. Пробуем напечатать. Так, Shift зажимаем. Это не успели. Так. Вот. Год. То есть мы запомним, что в патчиме... Вот я так говорю, мы запомним. Может, мы не запомним. Потому что если не будем тренироваться, не будем все это слово постоянно видеть, конечно, мы забудем. Но вот так, чтобы для себя отложилось в памяти, что в этих, в этих у нас э, слогах в патчиме читается рыль, которая первая стоит, как и здесь читается, которая первая. Для этого, конечно, надо э, слишком сильно привыкнуть уже к буквам, чтобы уже точно знать, что это "рыль" и ее уже на автомате, то есть звук, да, какую произно произносить. Это, соответственно, "сы", "ты", "ха". Так, в "почеме" тоже напишем. В "почеме". Так, здесь у нас еще одно было слово. В тетрадке у меня как раз с дифтонгом. Но мы такого дифтонга еще не повторяли. Ве. Ве. Ве. Вег. голь Единое направление. Один путь. Веголь. Тоже дифтонка В у нас. Из двух состоит у нас а, Это дифтонка верхнего ряда. Он произносится О гласная. И тут стоит как бы И В, В. В. В. Таким образом. Где она у нас? О. Ой. Так, сначала у нас обязательно так В, потом и почем шифт зажимаем. Ой, ой, ой. еще раз В Ве... так вот Веголь это у нас значит год ой что я говорю Веголь единое направление один путь один путь у меня тут еще одна раскладка стоит, один путь. Так, ну у нас уже прошло. Нет, еще одна минута осталась. Я думаю, надо нам это, это добить все, да? Словарные слова. Ой, в смысле... Э, слова примеры, да? Следующий у нас рыль тоже читается как. А, рыль читается, на в слове хальта. Или, наверное, хальда. Вот это надо еще выяснить. А, это переводится как локать. Локать. Печатаем. Так, забыл я, видите, это-то я не помню, где у нас тут. Так, 5, циферка 5. Shift зажимаем 5. Так, теперь... Плакать хальда. То, то есть вот произносим мы а, только вот эту, да, как здесь. Толь, веголь, хальда. И в этом случае у нас, в этом слоге, тоже пример итха. Потерять, лишиться. То есть, у меня, видите, как бы вот эта вторая раскладка с шифтом, она у меня не выписана. А вот надо бы выписать тоже, чтобы не, не терять время. вот видите, как удобно выписывать. Поэтому, где же у нас она? Вот она, второй ряд. Близкая R. Плешиться. Тут тоже, так как видите, у нас, как в том случае, у нас было в патчиме, да? Ха, та, манта, так и тут. Ильта, потерять, плешиться. Вот, ну, все, все это повторение у нас блок прошел. И теперь мы немножко расслабимся и посмотрим... Полезные ссылки. Да, вот этот файл сохраним. Тоже я, наверное, в документах поменяю в, в группе ВКонтакте. Уже с новыми материалами. Так, теперь у нас э, третья часть Марлизонского балета. Это э, непосредственно, я уже говорил, тоже само звучание. Да, вы можете вот здесь... Вот здесь все это тренажер, тоже ссылка на этот сайт есть и на группу есть, тоже под видео и также в группе ВКонтакте тоже ссылки я выкладываю. Группа называется Корейский язык с нуля каждый день, по-моему как-то так, я уже не помню. Или с нуля, или каждый день. Вот также ссылку я могу еще поставить на свой Здесь никого нет, собственно, но здесь я веду вот корейский язык, видите, как я тут один, как, собственно, практически в группе ВКонтакте. Нас там двое. Я, я и, и, и еще один человек. Вот, две моих страницы рабочих и кто-то еще присоединился. Ну, я же сам учу, поэтому кто хочет, это же... Если бы у меня тут была школа, другое дело. Все весело, как бы учить корейский за 15 минут. За 15 минут это невозможно. Так, что мы, что мы хотели? Мы хотели, а вот хотя бы заходим даже на YouTube. Да, и видим мы тут... Вот на этом канале будет... 45 минут корейского. Кто-то найдет. Кто-то ВКонтакте найдет. Кто-то найдет э -э, на Ютубе. Неважно. Кто-то еще как-то по ссылкам. Вот здесь этот урок будет. И что интересного хотел показать. Вот ссылки у меня, да, вот на этот сайт. Очень интересный сайт. Тоже я его случайно нашел. И ссылка тоже есть в группе ВКонтакте. Но почему-то он куда-то куда-то пропал, куда он пропал? Сейчас минутку. Вот он. Тоже вот эти фразы я списал, скопировал, да? У меня есть такая штука фразы. Также также там и есть также там есть вот. Копирую. Эта фразы с группы «Школа корейского языка МИР», можете найти в ВКонтакте, тоже полезно, видите. Можно почитать, например, всего хорошего сказать. Хэнь, хэнь уныль, хэнь уныль, хэнь уныль, Пиройо. Всего хорошего. Чукагео Чукагео. Поздравляю. Сениль Чукагео. Поздравляю с днем рождения. Можно почитать. Удин Ири Цяль Тегириль Пирое. Я желаю тебе всего хорошего. Или, например, «Хюиль тяль понесойо». «Желаю хорошо отдохнуть». «Конг кан хасойо». «Гонг кан «Желаю здоровья». «На тюне томп» увидимся позже код тащиманная увидимся скоро темным то уми пи мне нужна помощь ну да самое главное фраза выучить Мадам, манш, манжпа, он до Труакатра, да? Чтобы это самое, мало ли что. Вот, и также, также эти фразы тоже я скопировал, но здесь, видите, как бы в корейском не принято писать вот эту вот транскрипцию, потому что звуки-то не такие, то есть мы не говорим, ну, ну не нопта, мы не говорим так, как звуки произносим, постараемся, да? Ну, конечно, у кого как получается. Ну ни, но та, но та, Вот здесь вот, мне кажется, не буду я вам врать, но кажется мне, что ты здесь тоже взрывно, т взрывной звук превращается. НУНЧИ чи, пары да, Догадливый, смекалистый. Майме тыльда. Вот, это я не читаю по транскрипции. Я читаю, я читаю сам. Касыми аппы да. Касыми аппы дапы. Пега копыда, да, пример. Литёнын пега коппыда. Я голодный, сказать, да? Литёнын пега пурыда. Саране паттида. Вот это то, что называется, да? Эриль Сыда. Вот, почитали. Да, сейчас немножко расслабимся. А где мы расслабимся? Ну, давайте посмотрим. А, вот этот сайт, я тоже ссылку на него дам, потому что а, почему и именно тут. эта школа корейского, она платная. Но здесь есть очень много на сайте хороших материалов. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, в Томске. Да, и вот вы мы читаем, да, основатель школы, мама пятерых детей, вы представляете, мне лично симпатично импонирует. Я всегда даю ссылки с такой, ну, как объяснить, на том, на том основании от души. Вот, например, мне понравилось, да, почему мне не дать ссылку. Вот, или, допустим... Я пользуюсь чем-то, да, в своих э, в своей жизни, почему мне на это не сослаться? Да и вообще, мне считаю, что раньше, когда я не, не знал ничего о SEO-продвижении, э, и вообще ничего не знал, по сути говоря, сидел там на страничке в живом журнале. Я вообще для меня был шок, что есть какая-то биржа ссылок, что это все продается, что это все вот это вот. То есть. Я просто был шокирован. Я могу поставить любые ссылки на любые, которые мне ресурсы понравятся, и не на и как бы не, ничего даже никого не спрашивая. Да, и, и не, не беря за это никаких денег. Это вообще, мне кажется, блин. Не знаю. Это так, чтобы не было, не было-то обвинений, что я, я на, знаете, ссылках, что э, эти люди или те сайты мне что-то платят, а знать не знаю. Вот. Мне нравится, я и поставил. И рекламирую. Вот. И единственное, что английский... Там, да, сайт английского у меня есть. Это партнерская программа. Там это да. Потому что... Потому... Ну, он мне, во-первых, и самому пока еще нравится. Я там пока иногда сижу, повторяю английский. Вот. А так... И почему я хотел что показать? Здесь же есть много информации. Например, сначала вы хотите тоже э, освоить алфавит практика да здесь как вы видите все есть можно даже послушать вот здесь мы еще не слушали но можно послушать к 두루무부스응주치크두포흐그두부스주 А, Я, О, Я, О, Ю, У, Ю, У, И, Э, Й, Э, Й, В, В, В вы. Ви. Вот, есть еще замечательный канал на Ютубе, как тут пишут. Подписывайтесь, мы, конечно. Лично я. Нет, вас я ни к чему не призываю. Так, где у нас тут чего? Ну-ка, на Ютубе. Машина у меня три года и два владельца до вас. Ой, так, так. Вот видите как? Подпишемся, я лично подпишусь. Ну, очень много на Ютубе, да. Мы, мы можем даже зайти сейчас и послушать. Вот у нас осталось буквально там пять минут. Мы зайдем и послушаем а, корейскую так. Зайдем и послушаем вот на этом сайте. Вернее, на этом канале YouTube. Потому что у нас должно же быть разнообразное, да? Не просто мы что-то еще делаем, пишем, только читаем. Надо их слушать тоже. А тут чат, чат, чат есть, пожалуйста. 그래서 100 설탕이 5 음료에 대해서는 18 펜스, 우리 돈으로 한270 원을 부과를 하고요. 100 설탕이 8 이상 들어있다, 그럼 굉장히 단 음료인데 이거는 24 펜스, 우리 돈으로 한360원 정도 세금을 매기기로 했습니다. 어, 제율이네요 이 그렇죠. 정도면. 콜라 좋아하시는데 우리도 이거 도입하면 콜라가 비싸집니다. 그러니까 근데 이 대응을 하는 거 보니까 코카콜라하고 판타가 서로 다른 대응을 했더라고요. 그것도 재미있는 게 판타랑 코카콜라 다 같은 회사에서 만든 거잖아요. 왜 그런가요? 이게 맛에 대한 것 때문이라는 거예요. 코카콜라의 주장은 일단 설탕세 부과가 시작되기 전에 이제 다른 회사들은. 자체적으로 그냥 저희가 알아서 절반 줄일게요. 아니면 3분의 2 줄일게요. 이렇게 대응을 하고 있는데 우리 곡 고객님들은 콜라에서 설탕 빠진 맛 싫어하십니다. 그래서 이거 전통적인 레시피를 당분간은 유지하겠다는 게 코카콜라 입장이에요. 다만 이제 아이들의 진입 장벽을 좀 높인다는 차원에서 올해 초에 뭐 이게 대의 명분이기는 합니다만 가격을 올렸어요. 1.75리터짜리 음료를 1.5리터로 줄이면서 가격은 뭐 20펜스 우리 돈으로 300원 맞아, 맞아. 올렸거든요. 우리 같으면 또 기사에 이렇게 쓰겠죠. 그 소위 저. 어, 세금 인상되니까 그렇죠. 세금 인상분을 소비자에게 전가한다. 그렇죠. 뭐. 날씬해진 콜라 가격 망 뚱뚱. 뭐, 뭐 이렇게 됐죠. 그런데 우리가 이제 보면 외국에 나가서 보면 그 페트병에 들어 있는 콜라가 우리나라 거좀커 보이잖아요. 네. 그 이제 1.75리터짜리인 거죠. 음. 우리는 다 1.5리터짜리가 많은데 네. 그거를 갖다가 이제 우리나라랑 같이 1.5리터짜리에 넣어서 팔겠다. 음. 대신 값은 비싸게 하니까 덜사 먹지 않겠느냐. 그런데 이제 팬타 같은 경우는 이제 그렇게까지 마세리컬을 안 하니까. 설탕 함량을 줄이겠다. 그렇죠. 뭐 그렇게 나온 것 같아요. 이 중에 충성도 문제인 것 같아요. <웃음> 이 코카콜라 지금 사실 시장에 나온 게 130년이 넘었잖아요. 우리 고객님들 그렇게 입맛 쉽게 변하는 분들 아니야에 대한 확신이 있으니까 할수 있는 그런 판단이겠죠. 그게 코... 저런 게 있어요. 사실 코카콜라가 네. 코카콜라 제로, 음. 뭐 코카콜라 또뭐 무슨 Вот, понятно, что ничего не понятно, но, по крайней мере, есть чат. Вот я, бывает, гуглом перевожу. А, иногда здесь бывает медленно, идет э, диалог иногда быстро. Ну, как бы такое, не, не то, что но иногда может и диалог быть, понимаете, это полезно. Конечно, я этого всего не понимаю, ничего, практически ничего. Ну, вот я понимаю, тигмин, тигм сейчас, сатен, это, по-моему, словарь, э, если я что-нибудь... Тинхэн Твен, не знаю что такое, инто пуга, пан сонг твего и симни да. да это глагол. Ну, в смысле, заканчивается. Есть, да, утверждение какое-то. То есть, можно... Да, так-то так тут не скопируешь. Ну, когда мы научимся быстро печатать, мы напечатаем, и можем даже сразу в гугле напечатать и понять, что, что это, да. И также можем вот здесь с людьми поговорить. И я вот написал, саран, саран это любовь. Написал, да, а, потому что, ну а что я могу написать? А, хорошего еще, да. А, так что вот так. Ну, а на этом мы заканчиваем. 45 минут корейского. Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч!